Ванкойн – это тренд 2016, потому что Ванкун, можно сказать, что это идея на миллионы евро, так как эта компания всего лишь за год открыла дорогу множеству большому количеству людей стать на путь миллионера. Каждый человек здесь может найти свой путь развития для достижения успеха. Что же такое ванкоин Компания OneCoin развивается в новом направлении бизнеса, это направление криптовалюты. И я думаю, что все вы знаете, пионера среди криптовалют это биткоин. Сегодня я не буду рассказывать о биткоине, уже очень много информации есть в интернете и вы можете ее узнать. Сегодня мы будем говорить о совершенно новой криптовалюте. Криптовалюте, которая называется Ванкойн. One. Естественно, Ванкойн появилась благодаря успеху Биткоин. Но это совершенно новая криптовалюта. Она была создана благодаря инновационному новому алгоритму. Ванкойн – это преддобытая валюта. Мы с вами, как участники, сами создаем рынок и добываем монеты. Всего будет добыто 2 миллиарда 100 миллионов монет. На сегодняшний день добыто немного более 25% монет. Таким образом, мы видим, что еще достаточно длительное время будут добываться монеты. Когда будет добыто 30% монет, мы выйдем на торговые площадки. Таким образом, каждый участник сможет использовать свои монеты для покупки различных товаров через интернет. А Естественно, в будущем будет торговаться на открытых биржах, но это будет немного позже. Кроме того, что предоставляет всем участникам зарабатывать на росте цены монеты, также компания предоставляет очень доходный план вознаграждений за приглашение новых партнеров. И мы сегодня об этом, обо всем будем говорить. Но давайте начнем с самого начала со знакомства с компанией Ванкой. Компания стартовала 27 2014 года. Это болгарская компания, поэтому головной офис находится в Сарии, в Болгарии. Также есть офисы в Бангкоке, Гонконге, Дубае, Вьетнаме, Китае. Но как видим, что офисов не так много, хотя компания развивается по всему миру и партнеры есть уже более чем в 205 странах мира. Почему офисов немного? Компания не преследует задачу открыть множество офисов и содержать огромный штат сотрудников. Это все будет дополнительно расходы. Компания предоставляет возможность каждому партнеру работать через интернет и увеличивать свои активы. Именно он для этого совершенно не нужно открывать офисы в каждой стране что мы видим сейчас если вы посмотрите на данный слайд вы видите что у нас две картинки слева и справа мы можем сравнить на этих картинках количество партнеров которые были 25 января было 1 миллион триста двадцать тысячи партнеров и вторую второй скриншот я сделала сегодня и партнеров 1 миллион 366 тысяч. Если мы более точно посчитаем, то получится, что за три недели подключилось около 45 тысяч новых партнеров. Таким образом, мы можем посчитать, что за неделю в среднем подключается 15 тысяч партнеров. Это прекрасный рост. И можно, можно сказать особенно, что период... После новогодних праздников, такой зимний период, когда основная масса различного бизнеса находится в стадии застоя, то здесь мы видим огромный потенциал, огромный рост в компании, и все больше и больше людей начинают интересоваться этой темой и присоединяются к компании OneCoin. Мы видим, что также происходит постоянный майнинг монет, и сейчас уже на майнинг порядка... 540 миллионов монет ванкойн и майнинг продолжается, как я уже сказала, будет на майнинах 2 миллиарда 100 миллионов монет и мы наблюдаем регулярный майнинг ежедневный, даже можно наблюдать у себя в бэк-офисе, как происходит майнинг каждые 10 минут, появляются все новые и новые монеты. Так же само в бэк-офисе каждый партнер может наблюдать подключение новых партнеров. И мы видим, из каких стран присоединяются люди. И это действительно весь мир. Хотя на первом месте находится по-прежнему Китай. Наибольшее количество партнеров, более 50% именно из Китая. Таким образом, мы видим, что Азия развивается очень и очень хорошо так как в первых рядах есть такие страны, как Таиланд, Вьетнам и другие азиатские страны. Но, тем не менее, Европа также начинает активно развиваться именно в этом бизнесе, и мы видим очень бурное развитие в таких странах, как Германия, Финляндия, Швеция и так далее. Чем это говорит? Это говорит о том, что криптовалюта Вангкоин интересует очень многих людей по всему миру. И, как говорит основатель нашей компании доктор Ружа Игнатова, что мы идем по всему миру, открываем сейчас уже Южную Америку и в планах компании также выйти на рынок Африки. И поэтому мы увидим стран еще больше, чем есть сейчас. Итак, руководство компании. У руля стоит... Основатель, владелец и главный управляющий директор компании – это доктор Ружа Игнатова. Она имеет магистрскую и докторскую степень по юриспруденции экономики в университетах Оксфорда. Таким образом, это женщина с финансовым и юридическим образованием. В свое время она была самым молодым партнером в известной компании McKenzie Компани. Среди ее клиентов были такие финансовые структуры, как Сбербанк, Юникредит, Альянс, Райфатин и другие. Также Ружа является призером конкурса «Деловая женщина Болгарии» в 2012 и 2014 годах. Она издала две книги на немецком и китайском языках, хотя это молодая женщина, но... Имеет богатый опыт развития финансовых структур и управления крупным капиталом. Также она основатель благотворительного фонда One World Foundation. И в октябре месяце было знаменательное событие, это четвертый саммит ЕС и Восточной Европы. И на этом саммите Ружа выступала с речью Future of Payments перед финансистами Европы. И на этом саммите она рассказывала о том, что ждет нас в будущем в направлении платежей и какую роль играет в этом криптовалюта и в частности криптовалюта OneCoin. Таким образом, она преподнесла свое детище криптовалюту OneCoin на рынок такой финансовых кругов, объявила всему миру о том, что она действительно стнится вывести монету ванкойн на всеобщее пользование. И 2015 год для молодой компании OneCoin показал просто грандиозный результат. Он стал действительно годом больших достижений. Давайте посмотрим, что произошло в 2015 году. Onecoin это самая быстро растущая компания в мире. Именно в 2015 году. И компания показала товарооборот в 1 миллиард долларов всего лишь за 10 месяцев. То есть меньше года потребовалось компании, чтобы выйти на такой огромный товарооборот. За первый год компания открыла 204 страны. И за это время присоединилось партнеров более чем 800 тысяч человек. До 20 миллионов евро товарооборот компании проходит каждый день. Цена монеты за первый год выросла в 10 раз. Более половиной тысяч человек имеют максимальный доход, это 35 тысяч евро в неделю. И если вы посчитаете для таких людей годовой, годовой доход, то вы увидите, что их годовой доход может составлять более 1,5 миллионов евро. Это говорит о том, что... Компании за год выросло более половиной тысяч миллионеров. Более 20 тысяч человек имеют доход более 1000 евро в неделю. прекрасная возможность для огромного количества людей получать хорошие доходы в самое короткое время. И наибольший, который был показан в 2015 году, это Спонсор нашей команды Angel Steam, Джунна вышел на доход полтора миллиона долларов в месяц. Вот такие результаты были в 2015 году. И что нам несет 2016 год? Как я сказала, OneCoin в 2016 году может стать трендом. Почему? Потому что действительно компания показывает колоссальные результаты. И прошло всего лишь январь и половина февраля, а мы видим еще больше результатов. И об этом я сейчас вам скажу. Итак, январь и февраль 2016 года. Компания проводит грандиозный тур по странам Европы с участием амбассадора от компании Кари Вавруса, а также с участием на некоторых мероприятиях доктора Ружи Игнатовой. И здесь вы видите фотографии с некоторых мероприятий, которые были проведены по Европе. И если перечислять эти страны, то здесь очень много различных стран. Это и Венгрия, и Польша, и Румыния, Великобритания, Украина, Россия, Казахстан и так далее. Огромное количество разных стран, куда приезжал Кари Валрус и Ружа Игнатова. И показывали людям о тех возможностях бизнеса, которые дают нам ванкойн. И если сориентироваться, что в среднем на таких мероприятиях было порядка тысячи человек, то за 20 мероприятий эту возможность могли услышать 200 тысяч человек. Представляете, какой размах всего лишь за полтора месяца, какой потенциал роста, такое... Множество мероприятий компания делает. Я считаю, что это огромнейшая работа, которая выполняет руководство и партнеры компании. Давайте посмотрим дальше. Итак, начался 16 год. И что же мы имеем? За полтора месяца всего лишь по сравнению с 15 годом партнеров стало более чем 1 миллион 360 тысяч человек. То есть, Менее чем за два месяца соединилось с компанией более 560 тысяч новых партнеров. Вот это рост, грандиозный действительно рост. Далее, Джуха Парфиала, о котором я говорила, что он доход 1,5 миллиона долларов за месяц, то сейчас он побил новый рекорд. Он вышел на доход 4 миллиона долларов за месяц. Это действительно рекорд, потому что еще никогда в мире ни один лидер компании в MLM-индустрии не получал такой доход. У него наибольший доход в истории MLM-индустрии. Также в топ-100 мира по доходности в MLM-компаниях вошло уже 10 лидеров компании OneCoin. Это великолепный результат, и этот результат был опубликован в январе на интернет-ресурсе Business Home. Также совсем недавно офис компании Софии переехал на новое место, так как в связи с таким огромным ростом компании необходимо было начать расширение количества сотрудников компании, и поэтому был переезд на новое место. И уже за январь-февраль монета также выросла в цене почти на 2 евро по сравнению с декабрем. Таким образом, мы видим, что год 2016 только-только начался, а уже потенциал развития огромнейший. Кроме того, как я сказала, оружие Игнатова является основателем благотворительного фонда One World Foundation. Именно в рамках этого фонда компания OneCoin осуществляет огромное количество различных благотворительных акций по всему миру. Эти акции направлены на оказание детям в различных странах мира. И мы видим, я показала, вот какое развитие идет компании. Но, конечно же, когда вы начинаете общаться с новыми людьми, которые уже что-то знают о криптовалюте, о другой криптовалюте, то очень часто задается вопрос, где ваша криптовалюта Ванкойн на бирже. Да? Вот я не вижу ее на бирже. Вы можете смело говорить, да, сейчас наша монета Ванкойн не торгуется на открытых биржах. Но компания развивается планомерно. И в ее планах выход на открытую биржу планируется, когда будет наманено ориентировочно 80% монет. Поэтому это еще будет в будущем. Сейчас мы на открытую биржу не выходим. Каким образом тогда можно знать о капитализации нашей монеты? Есть такой сайт xcoinx.com. Этот сайт в прямом, времени, в прямом эфире показывает капитализацию всех существующих криптовалют. И вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, на каком месте находится ВанКоин. И вы увидите, что Ванкойн занимает второе место по капитализации после биткоина На этом сайте меняется информация постоянно, как идет майнинг различной криптовалюты как меняется цена криптовалюты, все полностью здесь отображается. Поэтому здесь вы все видите, вот как оно существует сейчас, на данный момент в мире, так, такая картина отображается на этом сайте. И можете здесь аргументированно показывать новым людям, что действительно капитализация монеты OneCoin вот именно такая, которая есть сейчас, Да, мы находимся на втором месте. С чего же начинается сотрудничество с компанией Vanpool? Компания предлагает взять при старте один из предлагаемых пакетов. Сейчас у нас пакетов 7. Это пакеты Starter, Trader, про трейдер, Executive трейдер, Tycoon Trader, Premium Trader и Фестиваль Trader. Последний пакет Фестиваль стоимостью 18 800 евро скоро будет недоступен. Его продажа будет только до 20 февраля, хотя раньше была озвучена акция для этого пакета до 8 февраля, но сейчас она была продлена до 20 февраля. Таким образом, осталось всего лишь 5 дней для того, чтобы можно было приобрести этот пакет. После этого будет у нас всего лишь 6 пакетов до старта. При старте вы смотрите стоимость пакета, здесь у третьей колонки, и добавляете к этой стоимости активационный взнос 30 евро. Этот взнос каждый партнер оплачивает один при старте. Далее, если вы на аккаунте хотите сделать апгрейд с более дешевого на более дорогой пакет, то, соответственно, активационный взнос вам дополнительно платить не, не надо. Итак, что вы получаете? Приобретая какой-либо пакет, вы получаете определенный уровень обучения из ВАН Академии, а также в каждом пакете вы получаете определенное количество токенов, которое называется ВАН Токен. Вы можете здесь посмотреть по данной таблице. Если вы покупаете пакет ProTrader, то вы получаете 10 тысяч токенов за 1000 евро. 10 тысяч токенов. Если вы покупаете пакет Тайкон, вы за 5 евро получаете 60 тысяч токенов. И так далее. На любом пакете, соответственно, вы получаете разное количество токенов. происходит дальше. Я расскажу вам чуть попозже. Когда вы выбрали пакет, вы, вам необходимо его оплатить. Компания предлагает разные варианты оплаты, и вы у себя в бэк-офисе можете посмотреть вот эти виды оплаты. Здесь очень много всевозможных оплат, но здесь оплаты для какой-то страны подходят, для какой-то не подходят. И я хочу сказать только те варианты, которые в нашей команде используют больше всего. Первый вариант – это банковский перевод на реквизиты компании, можно сделать свифт-перевод. Далее – это платежная система Perfect Money, можно сделать оплату. Третий вариант – это можно купить подарочный гифт-код у, у партнеров компании и также оплатить свой старт. Наиболее часто используемы именно вот эти три варианта обращайтесь к тому человеку, кто вас приглашал, то есть к своему спонсору, и соответственно решайте индивидуально уже какой вариант вам подходит больше всего. После того, как вы оплатили пакет, вы получаете токены, вы видите их у себя в офисе и что делать дальше? Прежде чем выполнять какие-либо шаги, обязательно пройдите обучение, то есть самое важное начальное обучение, что вам необходимо делать. Потому что если вы не пройдете это обучение, то, соответственно, вы можете наделать очень много ошибок. Такое обучение вы можете пройти на нашем командном сайте angels Также можете спросить у своего спонсора, какие первые шаги необходимо выполнять. Но о некоторых понятиях я расскажу вам прямо сейчас. Далее, после того, как вы прошли основы обучения, вы выбираете стратегию, по которой вы будете развиваться и обязательно проходите верификацию своего аккаунта, так как компания установила правило, что продавать монеты на бирже могут только те партнеры, которые прошли верификацию. Поэтому этим необходимо заняться с самого начала, чтобы потом не думать, когда же я пройду верификацию. Итак. Основные понятия бизнеса. В первую очередь вы должны знать, что такое сплит. Сплит – это возможность для каждого партнера. Можно его приравнять к бонусу, который компания дает каждому участнику. Сплит – это удвоение ваших токенов в аккаунте. Вы приобрели какой-то пакет, вы имеете право удвоить свои токены. Если это пакеты стартер, трейдер, про трейдер или экзекутив трейдер, то э, ваш пакет проходит сплит один раз. Если у вас пакет тайкун, премиум или фестиваль, то соответственно два раза ваши токены могут пройти сплит. Э, сплит проходит через какой-то промежуток времени, чаще всего это от 8 до 12 недель. Предыдущий сплит у нас был в декабре, 22 декабря. Сейчас сплит-барометр, вот такой, как вы видите на картинке здесь, стоит уже на уровне 80%. Соответственно, мы можем предполагать, что следующий сплит может произойти в начале марта. Поэтому сейчас очень удобное время стартовать покупать новые пакеты для того, чтобы в ближайшее время ваши токены прошли удвоение. И после того, как вы проходите удвоение, проходит сплит, то, соответственно, после этого вы можете отправлять токены на майну. Сразу здесь хочу сказать, что касается пакета Тайкун. Так как на Тайкуне у вас возможность прохождения двух сплитов, то вам требуется подождать эти два сплита, прежде чем отправлять токены на майнинг. Если вы ранее отправите токены на майнинг, то сплит в будущем вы не пройдете. Что же касается пакета премиум за 12500, у него также два сплита, то для него возможность сразу отправлять токены на майнинг, а сплит во время сплита – будете получать новую порцию токенов. В этом особенность пакета премиум. Поэтому здесь нужно учитывать и опять-таки консультироваться по каждому шагу со своим спонсором. Что такое майнинг? Майнинг – это добыча монеты OneCoin. Сейчас мы за каждую монету в процессе добычи отдаем 53 токена. То есть для нас добыча заключается в том, что когда мы имеем определенное количество токенов, мы их отдаем компанию, а обратно получаем монеты в анфон. За какое-то количество токенов мы получаем одну монету. Если это в январе, то каждую монету мы отдавали изначально 4 токена, потом 4,5, потом 6 токенов, и в течение 2015 -го года это количество постоянно росло, то сейчас мы отдаем за одну монету 53 токена. И это не предел, рост будет продолжаться и дальше. И, соответственно, следующее подорожание монеты будет в марте. Если оно пройдет после сплита, это будет замечательно. Если до сплита, ну, здесь ничего не поделаешь. Поэтому, конечно, чем раньше стартует каждый участник, тем больше шансов у него получить большее количество монет. Поэтому это бизнес, в котором не стоит долго думать и оттягивать свой старт на потом. Почему так происходит? Почему идет подорожание? Почему мы отдаем все больше и больше токенов за монету? Дело в том, что компания с каждым разом все больше и больше затрачивает энергии, средства для добычи монеты. И, соответственно, чем больше вот эти затраты, тем, соответственно, мы с вами отдаем больше токенов. То есть таким образом рассчитываемся с компанией за добычу монет. И еще раз хочу напомнить новым партнерам, что если вы приобретаете пакет и не, ваши токены не прошли сплит, вы их отправили на майнинг, то в будущем они сплит не пройдут. И вы, получается, потеряете какое-то количество монет. Это касается всех пакетов, кроме пакета премиум. Премиум пакет имеет такое золотое преимущество перед всеми, что на нем можно отправлять токены на майнинг, не обращая внимания на прохождение сплита. Идем дальше. У каждого участника в бэк-офисе есть раздел, который называется «Биржа ванных сченч». И эта биржа имеет для нас всех очень важное значение. Почему? Потому что на бирже мы с вами можем покупать токены, а также мы можем торговать монетами ванкойн. Также обращаю ваше внимание, что биржа работает с понедельника по пятницу, только в рабочие дни. Именно в этот период вы можете совершать действия. Если вы хотите продавать, монеты one point, то соответственно вы должны знать определенные условия первое условие у вас есть лимит это на всех есть лимит на продажу полтора процента от свободной Нет, свободные монеты в офисе фиксируется как free one point. Когда вы видите количество свободных монет, то вы можете в день продавать не более чем полтора процента. Обращайте на это внимание. Далее, второе ограничение на продажу монет. Теперь оно касается пакетов. Если у вас пакет стартер или трейдер, то вы можете в день продавать монет на сумму до 12 евро. Сейчас это не более двух монет. Далее. Если у вас пакет ProTrader или Executive Trader, то на сумму до 36 евро. Здесь уже мы выставляем 6 монет, то есть уменьшилось количество. Если это пакет Тайкун Трейдер, то до 60 евро. И на пакете PremiumTrader до 120 евро. Обращайте внимание на цену и выставляйте правильное количество монет, потому что наблюдается случай, когда выставили партнеры большее количество монет, а потом задают вопрос, почему у меня не срабатывает ордер. Смотрим, изменилась цена, и человек уже не попадает в такое ограничение, в такой лимит, и, соответственно, его ордер отменяется. Поэтому на это необходимо обращать внимание. И, конечно же, при старте или при развитии бизнеса каждый партнер должен быть ознакомлен с промоушеном от компании, в случае, если вы захотите им воспользоваться. Итак, какие сейчас есть промоушены? При покупке 10 пакетов премиум на одного человека, это 10 аккаунтов, значит, разных, соответственно, вы получаете один пакет премиум бесплатно от компании. При покупке 10 тайконов 1 тайкон бесплатно от компании. При покупке 6 премиумов бесплатно дается 3 пакета ProTrader. Для того, чтобы получить эти бесплатные пакеты, необходимо сообщать в бухгалтерию о том, что вы приобрели какие-то пакеты, указывать их ордера и после чего компания будет вам добавлять еще пакеты. Далее. Очень интересный промоушен, если вы стартуете с пакета Тайфун, а далее делаете апгрейд на пакет премиум, то, соответственно, вы можете пройти 4 сплита. Так как пакет премиум открывает возможность для любого аккаунта прохождения до 4 сплитов. Что значит открывает возможность? Каждый аккаунт может проходить 3 сплита. например. Если вы стартуете с пакета трейдер на 530 евро, вы проходите один сплит. Далее вы делаете апгрейд, например, на пакет тайкун, который может пройти два сплита. То, соответственно, вы на этом аккаунте можете пройти еще два сплита и в сумму у вас будет три сплита. Если же вы проходите на трейдере один сплит, потом делаете апгрейд на ProTrader, проходите еще один сплит, а потом делаете апгрейд на э, тайкун, то вы на тайкуне сможете пройти только один сплит, то есть ограничение тремя сплитами. Если же вы делаете апгрейд на том, то вы можете пройти еще четвертый сплит. Вот такая возможность у пакета премиум. Далее, пока продается пакет фестиваль, то еще работает буквально несколько дней, при старте на пакет Tycoon, далее апгрейд на премиум и апгрейд на фестиваль, вы можете пройти 6 плиток. Эта возможность уже заканчивается, осталось всего лишь 5 дней. И премиум пакеты и фестиваль, их токены выставляются на автомайнинг. И при автомайне, соответственно, вы будете получать монету по цене на один токен меньше, чем на других пакетах. Опять-таки, в этом преимущество пакета премиума, и за ним всегда останется эта возможность получать монеты на меньше. Еще есть одна интересная возможность от компаний, которая предоставляет партнерам. Если до сегодняшнего дня была акция для пакетов тайкун и выше, то с сегодняшнего дня уже открылась эта возможность для всех пакетов. Эта возможность называется так «Сохрани деньги, делай деньги с коинсэп». То есть, сохрани свои коины да, и увеличь свои коины. Суть состоит в том, что вы можете Оформить депозит и получить больше монет в Uncoin. Например, если вы оформляете депозит, то есть отправляете на депозит свои монеты, которые у вас есть в бэк-офисе, на 12 вот вы получаете за эти 12 месяцев плюс 10% монет. То есть к тому, что у вас было, плюс еще 10% монет в анкоин. Если вы отправляете на депозит на 18 месяцев, то вы получите плюс 11% годовых монет ванкойн. На 24 месяца при отправке на депозит вы будете иметь дополнительный процент 12% годовых монет ванкойн. Вот такая возможность сохранения своих монет и увеличения их. Обращаю ваше внимание, что если вы отправляете монет депозит, то в течение этого депозита, в течение этого слова вы не сможете продавать свои монеты. Поэтому заранее продумывайте свои действия, чтобы потом не было каких-либо возмущений и вопросов. Итак, прежде чем выбрать свою стратегию, вам, вам необходимо ознакомиться с вот этим графиком. Этот график построен, исходя из истории успеха биткоина. И он показывает прогноз, как может развиваться монета OneCoin и как она может расти в цене. Этот график был построен еще в 2014 году компанией, только он соответствует действительности. Итак, по этому графику предполагалось, что в январе 2015 года монета может стоить 50 евроцентов, в январе 16 года. По базовому прогнозу 2,5 евро, по оптимистическому прогнозу 5 евро. Что мы видим сейчас? У нас февраль и стоимость монеты уже более 5 евро. То есть мы идем с вами практически по наилучшей стратегии, да, вот по самому лучшему варианту развития. Если мы посмотрим по этому графику на январь 2018 года, то мы видим, что... Стоимость монеты может быть от 50 до 100 евро. Конечно, никто не, став, никто не знает, сколько будет стоить монета, но прогноз компании составлен. вот так. И, соответственно, то, что мы наблюдаем сейчас, мы развиваемся по этому прогнозу достаточно хорошо, опираясь на наилучшую стратегию. Как будет дальше, посмотрим. Но благодаря вот этому графику вы можете сориентироваться в том, какую прибыль вы сможете в следующем году, ну, допустим, в этом 2016 году, да, за год или за два, и, соответственно, определиться с той стратегией, которую вы хотите принять для себя. Компания предлагает три варианта стратегии. Первая – это краткосрочная стратегия. По этой стратегии, после покупки пакетов, вы ожидаете, когда пройдет сплит, отправляете токены на майнинг, ждете, пока у вас пройдет майнинг. После этого, когда ваши монеты разморозятся, станут свободными, да, у вас появится надпись Free, вам нет Соответственно, вот это называется краткосрочная стратегия. по максимуму, продаете монеты свои, возвращаете вложенные деньги, получаете прибыль, все это взбираетесь в компанию. По этой стратегии, если вы будете развиваться, то, например, на пакете ProTrader вы, соответственно, сможете заработать, иметь доходность от 5 до 6 тысяч евро. То есть тысячи до 5-6 тысяч, это в 5-6 раз увеличить свой актив. На пакете премиум, соответственно, с 12,5 тысяч, вы можете дойти до 150-200 тысяч евро. Это будет ваша доходность. Ну, давайте посмотрим, какие другие стратегии. Долгогает да, не трогать монеты после того, как они станут свободными. А вот даже есть предложение положить их на депозит. И пусть они побудут какое-то время у вас в компании. 12 месяцев или 24 месяца. Чем дольше они будут, тем больше они вырастут в цене. И тогда по этой стратегии ваша доходность увеличивается в разы. Например, на пакете ProTrader будет по 30 до 60 тысяч евро. На пакете Premium от 750 до 1,5 миллиона тысяч евро. Вот такая высокая доходность. И это стратегия для тех людей, которые просто купили пакет и никого не приглашали. И есть также сбалансированная стратегия, которая предполагает, что после того, как монеты станут доступны к продаже, вы часть монет продаете, возвращаете свои вложенные деньги, остальные монеты заявляете для увеличения цены и продаете их гораздо позже или пользуетесь для своих покупок гораздо позже, тогда в этом случае ваша доходность будет средняя между первой и второй стратегией. И, например, на пакете ProTrader вы будете иметь доходность от 15 до 30 тысяч евро, а на пакете Premium от 300 до 600 тысяч евро. Также неплохая доходность, но вы видите, что меньше, чем по долгосрочной стратегии. Поэтому, естественно, каждый... Человек выбирает свою стратегию, и мы видим это и у нас в команде, что все люди развиваются по-разному и идут по совершенно разным стратегиям. Это ваш выбор, естественно. И когда вы выбираете стратегию, то задавайте себе вопросы. Вот приставки, во-первых, с какого пакета вы хотите стартовать? Это будет, естественно, зависеть от ваших финансовых возможностей. Но как вы видите, что чем больше дороже пакет, тем больше можно иметь доходность. Далее, какую сумму дохода вы хотите иметь, то есть насколько вы хотите выйти. И от этого будет зависеть ваша стратегия. Как быстро вы хотите вернуть свои деньги. Это тоже очень важно. И очень важный вопрос, как вы будете развиваться в бизнесе. Как майнер, то есть в одиночку никого не приглашает. Или как лидер. Почему? Потому что до сих пор я рассказала стратегии, как для майнера, для того, приглашать людей в, этот, в бизнес, в эту компанию, то вы сможете зарабатывать уже с первой же недели в своем бизнесе. И сразу же сможете начинать получать какой-то доход. Именно этому способствует партнерская программа от компании. Прежде чем мы с вами перейдем к партнерской программе, я хочу сказать следующим образом. Стоимость нашего пакета умножается на 7. Это ваш еженедельный лимит. Например, пакет стартер 100 евро умножаем на 7, ваш лимит 700 евро. Пакет тайкун 5000 умножаем на 7, получаем 35 тысяч. Это ваш лимит на неделю. Эти премиум лимит не повышает, остается 35 тысяч евро в неделю. Как вы видели в самом начале нашей презентации, что за 15 год уже порядка половиной тысяч партнеров вышло на максимальный еженедельный доход. Это по партнерской программе. То есть то, что касается монет, сюда не входит. То есть продажа монет сюда не учитывается. Здесь считаются именно все бонусы по партнерской программе. И давайте посмотрим, какие же есть бонусы. Всего 8 бонусов. Это бонус за прямые продаж. Далее сетевой бонус или бинарный бонус, матчинг-бонус, стартап-бонус, сплит также является бонусом, OneLife Points, программа Gold и лидерский бонус. Плит – это бонус, который предоставляется абсолютно для всех партнеров, и мы его сейчас больше рассматривать не будем. То есть это удвоение токенов для каждого. Далее, такие бонусы, как One Life, программа Gold, они сейчас еще не работают, поэтому мы на них тоже не останавливаемся, а рассмотрим оставшиеся бонусы, которые у нас сейчас работают. И каждый партнер получает здесь, Доход именно за построение команды. Итак, первый бонус – это прямая продажи. Когда вы приглашаете личного партнера, то вы имеете доход 10% от суммы пакета ваших личных партнеров. Эти 10% начисляются в понедельник, то есть каждый понедельник за прошедшую неделю. Через неделю вы видите разбивку срока: 60% идет на наличный счет, 40% на торговый счет. С наличного счета вы можете деньги снимать и забирать их наличными. Так? С торгового счета вы можете забрать наличными деньгами, но вы можете с этого счета купить монеты или токены. Соответственно, когда вы покупаете дополнительно монеты, вы тем самым увеличиваете свой актив, количество монет. И компания говорит о том, что если в течение недели вы с торгового счета не выставили покупку монет или токенов, то, соответственно, компания сделает это за вас автоматически и возьмет комиссию 2,5%. Но вот автоматически компания выставит покупку токенов, а не монет. Поэтому... Обращайте на это внимание и делайте все вовремя. Второй бонус – это бинарный бонус. Мы строим команду в две ноги, влево и вправо. Соответственно, здесь получать доход вы можете при приглашении уже первого партнера, и вы можете уже начать получать этот бонус. По этому бонусу вы получаете 10% от слабой ноги. Каким образом выстраивается команда? В одну сторону к вам могут попадать люди переливом от вашего вышестоящего с ногу. Вы строите своих, ставите своих людей, лично приглашенных. Таким образом выстраиваете другую сторону. И за неделю считается, какой-то вороборот прошел слева и справа и начисляется от меньшей ноги 10%. Оставшиеся баллы, которые у вас больше ноги, они не сгорают и, соответственно, переходят на следующий. Так, если вы не достигли своего еженедельного лимита. То есть, если вы превысили лимит, о котором я говорила в начале партнерской программы, то при превышении лимита баллы сгорают. Если вы не превысили лимит, значит, они переносятся на следующую неделю. Вот такое условие есть. Также этот бонус разбивается на два счета. 60% на фейш, 40% на обязательный счет. Следующий бонус это матчинг бонус. Матчинг бонус для того, чтобы получать, вам необходимо выполнить квалификацию. Имеет самому пакет минимум трейдер и подключить двух партнеров одного слева одного справа также с пакетами минимум трейдер и здесь вы можете иметь доход от начислений ваших партнеров по бинарному бонусу то есть ваши партнеры с первого второго вы соответственно можете получать от их дохода также процент и если вы на пакете трейдо вы получаете Доход от партнеров первого уровня, на про от партнеров двух уровней, на экзекутив трейдера от партнеров с трех уровней и на тайкуне и премиум с партнеров с четырех уровней в глубину. Таким образом, мы видим, что при построении большой команды и выгодно иметь большие пакеты, такие как тайкун и премиум. Идем дальше. Следующий бонус это стартап бонус, он начисляется за работу первого месяца, то есть в течение первых 30 дней вам, если вы подключили людей и под вами прошел товарооборот на сумму более чем 5500 баллов или биви, то соответственно вам начисляют 10% от этого объема. И этот бонус начисляется на торговый счет, полностью на торговый счет, и вы его можете использовать для увеличения своего актива, то есть для приобретения дополнительно монет ванкойн. И остановимся также на партнерской программе лидерства. Эта программа составлена для активных лидеров, которые строят большие команды и готовы расти по карьерной лестнице. Эта программа начинается от статуса сапфир, заканчивается статусом коронованного бриллианта. Соответственно, естественно, на каждом статусе есть свои условия квалификации, то есть какой-то оборот необходимо иметь, необходимо иметь и так далее. Но что очень важно знать с самого начала по стране бизнеса, что если вы хотите развиваться по программе лидерства, то. Вам необходимо ставить своих личных в две ноги, так как здесь будет учитываться товарооборот именно от приглашенных лично вами людей и от их людей, то есть из вашей глубины, и не будет учитываться товарооборот, который вы получаете по переливу от спонсора. Поэтому с самого начала необходимо продумывать, чтобы потом не переживать, почему... Не получается тот или иной статус. Естественно, за достижение определенного компания вознаграждает своих партнеров и в ближайшее время планируется от компании организовать первый, первый такой тур. Для бриллиантов и выше, соответственно, еще не было такого тура. Это путешествие от компании, оно вот планируется, когда оно будет, пока я не знаю. Но, тем не менее, уже в планах компании такое есть. И очень важный вопрос, как выводить заработанные деньги. Вариантов есть несколько. Первый, вы можете сделать банковский перевод в банке. Вы за это заплатите 15 евро за транзакцию, но ну, сделаете это абсолютно без проблем. Это уже множество раз проверялось, люди действительно вводят и достаточно часто выводят деньги именно путем банковского перевода. Далее второй вариант – это Perfect Money. Чтобы вывести на Perfect Money, соответственно, здесь вы оплатите 10 евро за транзакцию. Также это доступно для многих партнеров, если у вас есть кошелек в платежной системе Perfect Money. Далее вы можете своими внутренними деньгами оплатить gif код сформировать подарочный код и продать его другим партнерам. Таким образом, также вывести деньги, здесь вам не требуется никаких комиссий. И четвертый вариант – это пройти верификацию на карту OneCard. Заказать карту и также можно делать вывод именно на такую пластиковую карту аванка. Вот такие варианты вывода. И давайте посмотрим, какие планы компании на 2016 год. Итак, в течение полугода, я думаю, что это уже может быть даже весной, начнут функционировать OneLivePoints. Мы уже давно ждем эту программу. Это, по этой программе накопленные вот эти баллы будут давать возможность путешествий и других призов. Так что, так что конечно, мы ждем с нетерпением еще одной бонусной программы. Также весной 2016 года, когда будет на на 30% монет, будет реализована программа магазинов, принимающих ванкойны. Это огромный шаг для дальнейшего развития компании и нашей криптовалюты, потому что уже в этом случае мы сможем использовать напрямую монеты для оплаты товаров и услуг. То есть, по сути, у нас уже будут живые деньги, которые мы можем использовать в реальном времени. И вовсе не обязательно их продавать. И, естественно, такой шаг даст толчок еще для компании, для увеличения Цены, так как это увеличит востребованность нашей монеты по всему миру. Сейчас также идет регистрация в США по всем правилам СЭК. И после того, как пройдет такая регистрация, естественно, компания сможет официально открыть США. И уже после этого не будет никаких вопросов нашей компании. Опять-таки, этот шаг даст еще больше еще больший рост по всему миру. Далее, в течение года будет проведено множество мероприятий по всему миру. Вы видите, как активно этот год, и это будет происходить и дальше, и, как я уже говорила, Ружа Игнатова объявила, что очень будет много мероприятий и по Латинской Америке, и начнутся мероприятия даже в странах Африки. Поэтому будет очень плодотворный год. Так как сейчас уже происходит очень бурное развитие, то курс монеты к концу 2016 года может быть даже гораздо выше, чем прогнозируется, и это даст возможность всем партнерам иметь еще более высокие доходы. Планирует, естественно, выход на открытую биржу, но это будет уже где-то в первом квартале 2017 года. То есть еще в 2016 году мы не увидим нашу монету на открытой бирже. После выхода на уже теряется вот эта фишка построения команды путем продажи пакетов с обучением. Поэтому возникает вопрос, что тогда дальше. Ванкоин дальше также продолжит работу как MLM-компания. И можно будет снова монетизировать свои сети, но уже с другими продуктами. То есть в компании это все продумывается и предполагается внедрение новых продуктов. Возможно, это будет Aurum Gold Coin, еще одна гибридная криптовалюта, которую мы также с нетерпением ждем. Можно сказать, что в глобальном масштабе мысльную систему, то есть мировую систему, которую смогут использовать люди по всему миру, она должна быть простая в использовании и доступная для всех. Вот в этом состоит самая главная задача нашей компании. Также среди планов компании в 2016 году войти в топ-10 MLM компаний мира по товарообороту. Пока что в этот топ-10 входит... Компании, которые на рынке уже более 20 лет, то есть они делают большие товарообороты, но у нас соответственно есть потенциал попасть в эту десятку уже в 2016 году. И естественно на каждом мероприятии уже Игнатова говорит о том, что ее цель стать номер один среди всех криптовалют, то есть обойти биткоин и стать номер один криптовалютой. Вот такие планы, мы видим, что планы грандиозные и очень много планов будет осуществляться именно в 2016 году, поэтому действительно 2016 год, для OneCoin, вернее ванкоин в 2016 году может стать трендом, это может быть даже переломный такой год в компании и соответственно этот год может дать для нас всех огромные доходы. Поэтому не оттягивайте, я обращаюсь к новым партнерам, не думайте, стоит или не стоит, берите и действуйте, начинайте действовать, потому что время не ждет, монета дорожает. И чем дальше вы откладываете свой старт, тем дальше вы откладываете свой успех. Хватит уже думать, начинайте уже действовать и зарабатывать. Вы видите, какие доходы дает компания OneCoin. Это просто колоссально. Это неповторимо. Огромное количество лидеров, которые работали даже в других компаниях, видя этот потенциал, этот рост, приходят в Ванкойн и начинают зарабатывать. Поэтому достаточно уже времени ждать, пора действовать. Итак, давайте подведем итоги. Компания ванкоин продолжает свое развитие на международном рынке и становится еще более популярной. Каждый желающий человек может присоединиться к компании и создать собственные активы. Компания OneCoin предоставляет возможность долгосрочных активов с высокими доходами. Это очень важно понимать, что у вас актив долгосрочный, но этот долгосрочный актив, вот это ваше терпение будет вознаграждено и вы получите действительно высокие доходы. Итак, Присоединяйтесь к команде Angels Team и до встречи на вершине успеха. Спасибо вам за внимание. Если у вас есть вопросы по бизнесу, вы хотите его изучить более глубоко, то зайдите на наш командный сайт angels-team.com. Там вы можете просмотреть различные записи и школ, и презентации, и вебинаров. найти Ответы на свои вопросы, так как есть раздел специальные вопросы и ответы. И изучайте глубоко бизнес и действуйте. Самое главное действуйте, тогда вам успех обеспечен. Angel Steam, мы покоряем тренды.